Ой, руки вози в туги облака над землей. Смело hey! звезды рекой Плынут на нас и полной груди мы их вдохнем. Так веселейка грустики вперед. Каждый путь внутри как раз по вот три заштыл, весь мир лишь нами.